Одессы. Сегодня поговорим о пеларгониях. Все говорят, что это бабушкининые цветы. Да, конечно, раньше не было столько разнообразных пеларгоний. Были только такие простые, немахровые. Может, конечно, они и бабушкины. Но сейчас я вам покажу пеларгонии, которые вывели в наше время. И как можно их назвать бабушкинами? Их можно только назвать прекрасными. Вот это сорт пеларгония, посмотрите, Apple Blossom. Смотрите, какая она прекрасная, розобудная пеларгония. Каждый отдельный цветочек, смотрите, отдельная розочка, серединка у нее зеленоватая, затем чисто белая и края розовые. Когда она только распускается, она беленькая, а потом цвет приобретает свой розовый насыщенный оттенок но розочка форму не теряет и посмотрите какое замечательное растение получается. Такая шапочка. она от жары конечно быстро сейчас отцветает, но она взамен пускает молодые это у меня отросточек это детка это я кому надо пересылаю. Вот такие большие, насыщенные, даже с цветоносом детки. Вот вторая детка начинает зацветать. Это другого сорта детка. Сейчас перейдем к следующему виду сорту. У меня есть сорт пеларгонии, очень красивый, с такими зубчатыми цветами. Она более как на гвоздичку цветоносы похожа. Но она, к сожалению, сейчас отцвела, я оборвала, так как дождь был, и они все намокли. Вот, видите, начинает цвести обратно. И ну, потеряла декоративность, когда они мокрые, эти цветочки, и тем более от отсеши. И начинает терять декоративность. Я обломала, чтобы не тянула у куста э, силы. Но лист у нее замечательный. Посмотрите на солнце, как он красиво меняет цвет. Это она еще не на солнце, здесь у меня вверху виноград. А если поставить на солнце, оно. Ярко выраженные полосочки получается, Ну, такая пеларгония замечательная. Это тоже сортовая, сейчас вам скажу. Вестик. Фенери. Фенери. А это у меня... Ой, укололась чем-то. А это... Ричард Хадсон, вот красивая она такая зубчатая, красные черточки такие беленькие с красными черточками. Затем у меня душистая пеларгония замечательная, смотрите какая, на концах как снежок, она по-моему так и называется снежок, но она что-то мутировала, с одного куста получается чисто зеленые, вот листики. И как снежок красивые такие замечать. Ну, в комплекте оно, конечно, красиво смотрится, но э, я ее выращивала с вот такими белыми кончиками. А то она мутировала. Затем есть пеларгония разыбудочка, Посмотрите, какая разыбудочка. Она такая сочная, насыщенная. При уличном свете что-то она не передает. Сейчас попробую настроить яркость. Вот, смотрите, какая она. Красиво. Она такая яркая, аж оттеняет все, аж глаза режет. Тоже отдельно стоящие розочки, видите, набитые, вообще набитые конкретно. Как такое растение прекрасное можно не любить. Я хочу чуть-чуть настроить, мне не получается насыщенность. Ампельный кустик пеларгонии вива розита. Посмотрите, тоже отцвела. Тоже замечательно набитая такая, насыщенная розочками. Сильно отцвела. Сильно набитая. Я ее очень люблю. Она очень красивая. Вот тоже детки apple blossom. То есть яблочко цветущее. Тоже хорошие крепкие веточки вот королевская пиларгошечка деточка расцвела у меня их несколько штук это уже от цвета это осыпалась видите а это только набирает вот в общем черенки замечательные это тоже очень красивый насыщенный цвет сейчас вам попробую передать качество вот темная такая чернильная это один цветочек расцвел. А когда их штук пять расцветает, то в диаметре 15 сантиметров получается где-то. 20 сантиметров. Красивая такая шапка, насыщенно темного цвета, аж чернильного. Зрелище, конечно, замечательное. Это пиларгошка беленькая. Тоже деточки, правда, они вытянулись немного. Надо было их немножечко прищипнуть вовремя Но ничего это снять надо после дождя видите какие они стали вот так она распускается потом в розочку превращается а после дождя уже намокший, он совсем некрасиво надо убирать ну-ка когда белые шапки такие здоровые куст такой лохматый получается замечательно все это я вам сегодня разыбудочки показываю Отдельная стоящая сорта. А вот, деточка, у меня есть с такими белыми краешками. Этот сорт я не знаю. Это не Тоскана, конечно, это от другого горшочка я посадила. Но тоже, а потом она приобретает здесь еще красную полосочку, зеленую, коричневую и белую. Такой сорт замечательный, вообще сказочный. И вот, деточки, посмотрите, как начинает деточки вот уже зацветать сразу на улице очень хорошо размножаются пиларгошечки и вот вам покажу розыбудную сильно розыбудную розовую сейчас резкость на виду смотрите какие розовые розочки замечательные резкость не хочет настраивать смотрите какая она еще раз более насыщена разыбудная, чем та, что я вам показывала красную. Более набитая. Вот такой кустик красивенький. Вот. И еще одна вот такая же. Видите, какая набитая. Не настраивать. Вот. Какая прелесть. И вот эту красную разыбудочку сейчас я буду чериковать. Она сильно разыбудная. Замечательная. Сейчас буду черенковать и покажу как я это делаю я уже начала черенковать этот кустик своей пеларгоне видите тоже разыбудочка. розочка держится при раскрытии не лохматенькая получается а именно розочка остается набитой розочкой она очень яркая а при этом освещение она какая-то приглушенная яркая нету той насыщенности, которую я хотела бы вам передать, чтобы вы увидели. Но не важно, не об этом сегодня. Хочу вас рассказать, как можно посадить на лето свои пеларгонии, чтобы они лучше разрастались. Вот этот куст, этот куст и этот куст. Вот я взяла большой горшок, огромный горшок и просто вкопала свой горшок с пеларгошечкой в землю и одновременно поливаю и землю и в тот горшочек попадается затем когда я буду на лето ой на зиму извините заносить горшки в дом не эти большие горшки не придется заносить я выкопаю и этот маленький горшочек поставлю на подоконник и моя пеларгошка не почувствует пересадки а если я просто выну из горшка и посажу в землю, а затем мне надо будет осенью в горшок посадить, то она осенью будет очень сильно болеть, и тяжело ей будет переносить эту пересадочку. Вот тоже деточка такой пеларгонии насыщенной. Хочу показать, видите, какая корневая. И она когда в земле стоит, она лучше пускает корни. Или просто она в кашпо будет стоять, или будет тянуться к земле. Быстрее она пускает корни. Вот еще одна такая деточка. Видите, какие крепкие, хорошие деточки. А этот цветочек, я не знаю, как он у меня называется. Но он такой красивый, розовые полосочки такие, черточки. Как чернилом кто-то его забрызгал розовым. Такое интересное растение. Скорее всего, ампельная сесть, Ну, посмотрим, когда вырастет. Расскажу. Итак, начинаем. Я без вас начала черенковать пеларгонию. Вот эту обрезала. Так как, если ее не обрезать, она внутри, вот ей темно, и она засушивает листочки. Это ничего страшного. Это не болезнь. Но это некрасиво теряется декоративность. И может завестись белокрылка. Нужно проветривание все-таки цветочка, чтобы со всех сторон проходило проветривание. То есть листочки желтеют. И для этого нужно черенковать. Ну, в моем случае я размножаю, людям пересылаю. Ну так как сорт обалденный, как можно не переслать такое растение. Я сама их покупала, конечно же покупала, чего нет. Смотрите, вот эти с цветоносами, очень хороший вот этот череночек, но мне его еще пока жалко обрезать. Пускай чуть-чуть отцветет, вот этот прекрасный бутончик, и я его возьму на черенок. Черенок я возьму не здесь, внизу, а вот здесь, где заканчивается зеленое, начинается коричневое. Фу. Немножко одревеневший стволик. Вот здесь я обломаю. Даже здесь не надо будет листочки нижние обломать, потому что вот здесь места для развития корней очень много. Так, эти черенки, которые, вот видите, такой же черенок, я обрезала здесь, так как мне эта пустота не нужна была, а теперь я обрежу вот в этом месте. А вот эту нижнюю часть выброшу, она непригодна, с нее... Очень долго пускаются корни. Они, конечно, пускают, но очень долго. Но этот череночек будет замечательный. Когда нарезали черенки, вот я уже нарезала сколько-то два, вот этот цветонос обязательно убираем. Вот так можно ногтем прищипнуть. Три, четыре, пять. Пять черенков. Низ стволика я зачистила, их нужно оставить на полчаса, для того, чтобы подвялилась нижний срез. Если я сразу его их посажу, может через время на них напасть черная ножка. И растение погибнет. Для, для этого, чтобы оно не погибло, нужно немного подвялить. Еще вам хочу рассказать один секретик. Для того, чтобы не сильно испарялась влага, нужно на растение оставить 2-3 листочка. А эти большие листья, мощные, лучше срезать, так как при уличном... Ну, они находятся у меня на улице. Вот такие растения, листочки нижние обязательно пожелтеют. И сами себе, по себе опадут. Это не из-за нехватки воды. А если сильно поливать, то оно нападет на него черная ножка. В общем, и так хорошо, и так хорошо. Но ничего, все равно приспособиться можно обломать вот эти красивые замечательные листочки. Вот эту почку, которая развилась, я ее обламывать не буду. Это уже пойдет почки замещения, разветвление пойдет. И будет двойной цветочек в сторону пойдет тоже затем здесь прищипнуть и будет красивый кустистый сразу отросточек и цветонос вот этот тоже обязательно убираем сорт в горшочках подписываем чтобы не потерять ну, название так как вот этот сорт я тоже знала, как это называется, а теперь я не помню, где-то он потерялся у меня. Вот уже горшочки, видите, тоже надо обломать сухие веточки. Затемнение было здесь сверху виноград, а пеларгония очень любит солнышко. Вот сорт подписан, но оно вытерлось. И там на горшочке у меня тоже наклеено. Я потом найду, как он называется. Махровая. Сильно махровая написала. Ну, она действительно сильно махровая. Она замечательно махровая. Смотрите, какая она махровая. Вот я подготовила горшочки для посадки своей пеларгонии Я уже здесь посадила. Э, душистую пеларгонию. Ее можно не выдерживать. Э -э ну Корневую, чтобы стволик не подсыхался. Можно сразу в землю. И вот такой варигатный фикус я посадила. Очень красивый. С розовым оттенком. Тоже деточка. А сейчас я буду сажать свою пеларгонию. Уже прошло время. Я вам ну, останавливала видео можно сажать а сажать ее очень легко и просто никакие корневины я не макаю никуда ничего не макаю просто беру земля влажная вот так раз и все и больше ничего не делаю главное зачистить вот эти нижние чешуйки чтобы их не было и лишние листочки убрать и садим Тепличные условия им делать не буду. Сейчас очень жарко на дворе, лето. Вот длинный черешок получился. Такой вот красавчик. Они все примутся, всем будет замечательно, хорошо им расти. Земля здесь у меня влажная. Поливать я не буду. Я протыкаю почти до конца ну, Дно не чувствуется, но все равно стараюсь проткнуть аж до конца. И тогда мои растения лучше ну, приживаются. Уже проверенное не первое растение сажаю. Вот я много посадила. Уже сколько людям подсылала. Вот пиларгошечки мои красавицы. Это минички. Вестис розы буд. Это листочки маленькие, как ноготь. А цветоносики такие крупные дают и набитые розовые. А сейчас хочу показать вам одно растение, очень интересное. Если кому надо, пишите мне в комментариях, я вам расскажу подробно. Смотрите, это листья мандарина. Он сейчас не плодоносит, сейчас его можно брать на черенкование, так как он хорошо отрос. Он начинает цвести у меня больше к зиме. И зимой висят такие красные мандаринки. Ну, это я вам потом покажу. У меня растений очень много. Разнообразных. Вот еще детки. А вот, смотрите, то, что я вам хотела показать. Это растение называется Таберне Монтана. У него тоже листики, как у лимона и мандарина. Но посмотрите, какие замечательные на нем цветы. Она цветет всю зиму, все лето, без передышки. И все время дает бутоны, бутоны. Посмотрите, какая красота получается. Как за ним я ухаживаю, я расскажу в отдельном видео, потому что сейчас очень длинное видео получилось. Я его сформировала в виде деревца, стволик. То есть нижние почки все обламывала, а вверху оставила. Видите, такое деревце получилось замечательно красота это его гусеничка немножко сделала так как на улице у меня правильно на винограде там все они белокрылка появляется гусеничка это не страшно а посмотрите каждый кончик в цветоносах и бутонами она цветет оно замечательно еще пахнет это Растение очень неприхотливое. Я его тоже поставила, видите, горшок в горшок. И поливается этот горшочек и этот. И он прекрасно себя чувствует. На этом буду заканчивать свой рассказ. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. До свидания. Всего вам доброго.